Так, поверхность высохла, шершавая, здесь прикрутил еще гипсокартон, сейчас погрунтую его просто обычной грунтовкой, глубокое проникновение, одну часть грунту и одну нет. Точно так же будем проводить эксперимент, как по грунтованности не держится, как будет держаться не на грунтованной поверхности. Обязательно используйте средства защиты. Это пошпаклевали, ждем, пока высохнет. Здесь делаем просто грот. Направо я сейчас буду делать грот. Она не грунтованная. Левая грунтованная. Это не грунтованная. и просто на краски просто на эмали. подытожим на эмалевую поверхность нанес кварц грунт ст 16 вот нанес потом сразу по грунтовке кварцевой сделал грота декоративку но ну, без разницы что просто обычная штукатурка гипсовая нанес декоративку потом нанес шпателем тонкий слой поверх кварцевой грунтовки шпателем просто ну, на сдир, можно так сказать прошпаклевал и на него тоже нанес декоративку дальше по вопросам как оно зирается будет ли что потом делать это вот я сделал на листе гипсокартона и еще один вариант сейчас я на ходу придумал оставался раствор просто на поверхность без грунтовки, без ничего рукой тоже пыль смел и нанес гипсовую штукатурку посмотрим с чего легче дерется штукатурка я не знаю какая у меня там оставалась где объекта, я чуть-чуть там пол ведерка забрал чтобы не выкидывать гипсовая штукатурка. Скорее всего, гол на слой, потому что у нас тут в городе такое часто люди покупают. Так, все высохло. Тут вот чуть-чуть осталось, но это уже не могу ждать. Хочу попробовать. Начнем с самого простого. С эмали. Как декоративка держится на эмали? Без никаких либо подготовок. Но Я думаю, что отвалится очень легко. Вообще, легко, да, сейчас эти попробуем, вообще. Никаких проблем, как и предполагалось, как и предполагалось, очень легко снимается. Даже особо не напрягается. О, прям кусками отваливается. Короче, я думаю, что это вообще можно все снять. Короче, эмаль вообще ничего не держит. Ну, не знаю, если без деформации никаких, если просто будет на стене. Конечно, если не трогать, вот так вот не колупать, то, в принципе, может держаться. Если его вот так вот, вот видите, не, если вот так вот не колупать. То, в принципе, ну, держаться если не дергать его все как и не было так ну как и предполагалось на эмали плохо держится. Ну, конечно, есть свои плюсы свои минусы. То есть минус в том, что оно, если какая-то деформация или вам нужно крутить саморез, он все равно со стены может вокруг дюбеля, или который вы будете крутить, или саморез, может приподнять эту штукатурку, и она вот отвалится. Так, что еще минусы? Понятно, вот такие вот, что она может упасть. Но если не трогать ее, может держаться, ну конечно, если какая-то вибрация по стене или еще что-то, то может отвалиться. Короче, не рекомендую на эмаль чис чисто наносить какие-то шпаклевки, какие-то такие жесткие материалы. Жесткие материалы не держатся на эмали. Дальше наш тест продолжаем на грунтовке с кварцевым песком. Кварц грунт или грунт краска или сто 116 грунтующая с кварцевым песком. А, как помним, вверх у меня был погрунтован по эмали кварц грунтом и нанесена декоративка. Просто декоративка из штукатурки. Пробуем. Вот тебе на вот Сукатурка отстает от грунтующей краски. Вот оно что. Интересно, интересно. Так. Вот. Четко отстает. Смотрите. вот отстает вот оно что интересно так давайте попробуем стереть э, грунт краску от эмали прям пластами снимается просто царапины а вот штукатурка от краски отстает неплохо вот. очень интересно непонятно почему. Почему так происходит? Потому что это высохло, давно уже высохло, потому что я низ доделал потом, а это было высохло. Очень легко. Так легко отстает, как от эмалевой краски, точно так же. Ну это уже эмаль снимается. Так что вывод почему-то грунт. Штукатурка отстает от грунтовки. Грунтовка к эмали держится неплохо. Теперь спускаемся ниже, где у нас кварцгрунт был предварительно пошпаклеван штукатуркой. Просто тонкий слой штукатурки я прошелся шпателем на сдир по кварцгрунту. Потом нанес декоративку. Посмотрим, что же внизу делается. Точно так же от кварц-грунта отстает штукатурка. Конечно, сложнее, сложнее чуть-чуть, потому что площадь контакта с кварц-грунтом больше, чем была сверху, где я декоративку нанес сразу на кварц-грунт было сверху легче без шпаклевки. Со шпаклевкой, конечно, чуть-чуть сложнее. Вот такая ситуация. Что-то кварц-грунт не вступает в контакт со штукатуркой гипсовой. Возможно, я потом еще позже попробую. Так как кварц-грунт у меня остается на эмали, я попробую плиточный клей пройтись, прошпоклевать плиточным клеем и посмотреть, что получится, как плиточный клей будет держаться кварц-грунту. Но это будет в другом видео. Итак, вывод кварцгрунт. Кварцгрунт работает слабовато с штукатуркой. К эмали кварц-грунт держится хорошо. На мое удивление, держится хорошо кварц-грунт к глянцевой поверхности. Штукатурку не стоит наносить сразу на эмаль. Потому что она отстает вообще легко. Кварс-грунт держится хорошо к эмали. Но к кварцевой грунтовке слабо держится штукатурка. Не знаю, от чего это зависит. Пишите свои мнения. Мне очень интересно. Почитаю, что я сделал не так. Ну, Эксперимент продолжается. На он эксперимент. Это у нас лист гипсокартона. С этой стороны я не грунтовал совсем. С этой стороны погрунтовал. Грунтовка и глубокое проникновение. Сейчас посмотрим, какая из них штукатурка легче отстанет. Начнем с не Нет, не отстанет. Она, как обычно, отстает. Так любую штукатурку можно сдереть шпателем. или шпаклевку, любую можно как перетереть. Сейчас попробуем грунтованную. По ощущениям, конечно, грунтованная стена чуть-чуть жестче. Это чуть-чуть попроще. Но Как мои ощущения. Лучше, конечно, погрунтовать. Просто грунтуем, Гипсокартон или шпаклеванная стена. Можно спокойно погрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения Она не настолько дорогая. Грунтуем, шпаклюем, делаем декоративку, не проблема. Не грунтовать, конечно, я не советую. Просто укрепить поверхность. Вот здесь сбить пыль. Тем более, если грунтовать макловицей кистью широкой. Будет все. Неплохо сметется пыль и по грунтуется, укрепится основание. И Лучше закрепится к ней штукатурка. По поводу кварц грунта я, конечно, удивлен. Я думаю, что знатоки мне напишут комментарии, что было не так, что какие-то нарушения может быть или еще что-то. Не знаю. Короче, кварц грунт. Короче, штукатурка от кварц грунта отстает. Но ну, чуть-чуть сложнее, чем просто от Эмали. Может быть в разности жесткости. Кварсгрун грунт жесткой, конечно, поверхность. А штукатурка мягче. Может быть, как-то от этого зависит. Не знаю. Пишите комментарии, мне ваше мнение интересно. Вы увидели, что как отстает. Поэтому выводы делайте сами. Остался открыт вопрос, как же все-таки демонтировать штукатурку с стены, когда она все-таки надоест. Мой вывод, демонтировать ее будет непросто. Можно, конечно, ее грубой наждачкой перетереть. Если она будет покрашена, просто наждачкой там 80-60, грубая-грубая наждачка взять, все перетереть. И потом уже поверху можно, конечно, пошпаклевать. Просто шпаклюем по вот этим верхам. Они у нас будут как за маяк отвечать. Шпаклюются. И все, и поверху уже там что, обои или еще что-то. То есть вот такой вот вывод. Просто демонтировать сразу же под ноль не получится. Получится только если мы как наимально нанесем поверхность. Тогда демонтируется вообще отлично. Итак, вывод в сложившейся ситуации. Кварас-грунт держится на эмали отлично, это раз. Грунтовать поверхность, если шпоклевано, если гипсокартон, лучше грунтовать, хуже не будет точно. Штукатурка держится на грунтованной поверхности немного лучше, чем на негрунтованной. Но у меня не сильно был за эта на этой части, то есть, в принципе, можно сказать, он был чистый. Если пыль была, вы там потолки затирали или еще что-то грунтовать обязательно. Эмаль держит плохо штукатурку. Малейшее под... поддеть немного шпателем штукатурку, она с легкостью отстает. Буду писать дополнительное видео по кварц-грунту, Нанесу клей плиточный, посмотрю, как будет держаться. И дополнительно я гипсокартон пошпаклюю. И посмотрю, как будет держаться декоративка по шпаклеванной поверхности. Так что подписывайтесь на канал. Делаю дома декоративку на одной стене. Там я применяю, конечно, не новые технологии, старенькие, но действенные. То есть, в принципе, каждый из вас сможет сделать такую декоративку у себя дома самолично. Используя минимум инструмента, то есть моя цель... О том чтобы не научить вас как делать, а показать как можно сделать из дешевых материалов самому дешевым инструментом, который возможно можно купить в любом магазине или же сделать самому. То есть такой инструмент, который ну, может быть у каждого. Это не профессиональный инструмент, потому что как знаем, профессиональный инструмент стоит дорого. Профессиональные материалы, которые Специализированные для декоративок Они стоят дороже, чем обычные Никто не спорит, что они лучше Они смотрятся красивее Они крепче Рекомендую, конечно, покупать И делать работу из тех материалов Которые для этого предназначены Если вы хотите дешевле Если хотите сэкономить Конечно, можно сделать Из обычной шпаклевки Из обычной штукатурки Из обычной краски Поэтому выбор за вами. Хотите сделать себе красиво, пожалуйста, без проблем. На продажу делать, не делать, не знаю, сами решайте.